Новые правила посещения Египта, как вы будете отдыхать в условиях коронавируса. Сегодня говорим на эту тему с лидером сети «Гнезд горящих путевок» Еленой Цыганок, компания «Турбонжур». Итак, рассмотрим вопросы, делать тесты дома или по прилету, как вас будут встречать в аэропорте Хургады либо шарм шейха что вы будете делать на трансфере и как вас будут принимать в отелях Египта. Леночка, привет. Привет, привет. С приездом. Я знаю, Спасибо. что ты прилетела недавно из рабочей командировки. Кстати, как там сейчас погода? Отлично, отлично. Знаешь, море как раз то, что нужно. И не жарко, что вот прям очень жарко, и не нужно привыкать к воде. Идеально. Прекрасно. Давай тогда нам да. расскажи свежие новости, потому что я знаю, ты снимала ряд отелей, и хотелось бы тогда узнать интересно, что именно сегодня происходит в отелях в аэропортах Украины, в аэропортах э, Египта и, в принципе, на трансферах, как мы уже анонсировали. Да, да, всем привет еще раз. Я, как travel ревизор проверяла, ревизировала все самостоятельно. Конечно же, поделюсь всей информацией. В первом блоке мы будем говорить о том, что вас ждет в аэропорту э, вылета, в аэропорту прилета, ну, а дальше уже перейдем непосредственно к отелям и будет сегодня один обзор отеля. Начинать мы будем с аэропорта, ну, я вылетала из Борисполя, у вас, возможно, будет другой. Хочу сказать о том, что, напомнить, я думаю, что, возможно, вы уже... Уже много информации смотрели но тем не менее провожающих оставляем провожать за пределами аэропорта то есть перед входом будут проверять паспорт ваш авиабилет и конечно же наличие маски и температуру и вернее ее отсутствие дальше вы попадаете уже в аэропорт конечно проверяете ваш рейс кстати вот знаешь иногда бывает еще до сих пор вопросы а вообще летают вообще летают мы даже снимали непосредственно экран самого ну, вылета хотя в принципе вы всегда можете зайти на сайт Борисполя, посмотреть, сколько рейсов вылетает, сколько в Египет вылетает, ну и, конечно же, не только из Киева э, рейсы. Поэтому ищите ваш рейс и дальше проходите уже на регистрацию. Приезжать лучше заранее, потому что иногда бывают очереди угу. во, при входе в аэропорт. И, кстати, хочу сказать о том, что если вы будете вылетать из Борисполя, то лучше вылетать не э, заходить не на первый вход, а есть еще второй, он немножко дальше. Вот все машины останавливаются или все подходят в основном к первому входу. К первому входу, на втором этаже? Э, да, на третьем вообще, если на там поэтому, Да, на третьем. Лайфхак тебе. Рекомендую, друзья, не ехать на третий этаж. Да заезжать заезжать по земле сразу вообще никого не будет. Тоже вариант, да. Кстати, я так там встречала нашего оператора, и мы вот э, думаем, интересно, нас вот все-таки могли там пропустить или нет. Но точно на втором вот проверено на себе первая всегда очередь, а на втором, как правило, ну, единицы. Вот. То есть вы, в принципе, даже не почувствуете тоже этой разницы. И, ну, опять же, зависит вам, просто там нужно будет потом подниматься. То есть здесь ты сразу же попадаешь в зону регистрации. Что еще? Ну, дальше вы проходите, как обычно, да, это регистрация на самом Рис um паспортный контроль, таможенный контроль. Все время нужно находиться в маске. Конечно, наши э, граждане иногда маски опускают. Вот, Но ну, на каких-то контролях об этом напоминают, что стоит э, все-таки маску поднять на паспортном контроле, опустить, чтобы посмотрели на ваше красивое личико. Э, э, есть еще при самом ходе, где места, где вы, например, сами показываете паспорт, там, сканируете ваш посадочный билет. Э, то есть минимально минимально э, какие-то да, касания. Начиная от регистрации по всей аэропорту то есть вас будет ждать будут ждать санитайзеры то есть всегда без проблем можно ими воспользоваться по работе мне экран не видно что-то я буду догадываться так можно комментировать легче что еще хотела отметить Дьюти фри и зона работы магазинов. Это то, что тоже многих интересовало самых первых рейсов. Угу. Прекрасно, они работают. Дьюти фри можно выбрать все, что вы захотите: духи, напитки алкогольные, безалкогольные, какие там сладости, все, что вы обычно планировали, можно. Плюс работа магазина практически все, которые я видела, они тоже работали. Кафе... Да. Вот, кафе Кафешки. Да, да. Да. Кафешки, что тоже важно. Вот знаете, где самый любимый в кофе? Ну где, где? В аэропорту, с видом на твой любимый нелюбимая тот самолет который уже тебя даст совсем скоро отправит на море вот то конечно это можно сделать выпить кофе возможно вы что-то захотите покрепче перекусите обязательно подкрепитесь потому что в самолете вас кормить не будут и об этом мы сейчас тоже скажем угу. а, вот поэтому кафешки работают ни одна кафешка у вас будет выбор так что пользуйтесь что хотела отметить так как я как раз эксперт еще по детскому отдыху отметила для себя что зона для детей где часто детишки как раз вот развлекались перед вылетом, и родителям было немножко легче, она сейчас закрыта. То есть вы, в принципе, не сможете вот как раз на детской площадке поиграть. Но, опять же, правила такие безопасности, поэтому их соблюдаем. Смотрим на самолеты, детей развлекаем. Просто еще в, в аэропорту все, все кресла, то есть тоже разделены такой лентой. То есть, да, ну как бы чтобы тоже соблюдалась социальная дистанция. То есть нельзя прям ну, как бы много человек, чтобы рядышком сидели. По поводу зоны курения. Я так обратила внимание, вот помню, что раньше говорили коллеги, что не было, что только зону, там, где Айкос можно было курить, то сейчас она была тоже закрыта. Угу. Поэтому, ну, как бы среди моих знакомых курящих не было, что прям точно проверили, но, по-моему, она все-таки не работала. Дальше непосредственно уже сам самолет. Вот в самолете все будет строго по поводу маски. Вот прям, знаете, вот этот вот вариант маска где-то здесь, вот на шее там нос открыт, нет, подходят, и говорят, напоминают, вот, вот только увидят, никто это не пропускает, а любезно просят вас ее все-таки поднять э, на ваш прекрасный носик тоже. В самолете давали воду, э, по-моему сок, ну в принципе не кормят. Поэтому особенно, если вы путешествуете с детками или самостоятельно лететь-то 3,5 да, или чуть больше по времени до 4 часов захочется перекусить, что-то лучше взять с собой. Если позволишь, добавлю, что я видел у компании SkyUp, который... Авиалинии, которые ты летела непосредственно в да. этом рейсе, есть возможность э, при выборе тура, и агента можно всегда попросить, у -у -у. и у менеджеров Елены всегда можно запросить себе выбрать меню, оно в принципе не э, баснословно а дорогое, всегда могут вам перекус принести прямо стюард и стюардес. Да, можно это заказать заранее, ну или опять же, напомню, есть еще кафешки, где тоже это все есть сэндвичи упакованные, то есть можете там тоже выбрать или так воспользоваться. А что ты спрашивала да. у стюарта здесь на видео? Спрашивала, какие у них есть изменения. Вот, кстати, на этом месте мне сказали как раз, что нужно одеть маску, это касается всех. Вот, даже будучи в формате журналиста, то мне тоже это сказали. Выдают, кстати, еще салфетки из такого, что новенького. Ну, они, конечно, сами все, да, вот одеты тоже в масках, в перчатках. А, ну и в принципе, мне кажется, такое все. А, дальше вы прилетаете, попадаете а, в зону аэропорта. Ну вот, кстати, я знаешь, вот хотела на это обратить внимание, Ну не знаю, то ли мне так просто попадало, что туда, что назад вот с, а, автобусы, которые подвозили к самому самолету или отвозили, то были довольно-таки, ну, не заполнены. То есть, знаешь, как вот обычно битком uh -huh. просто. Тоже uh -huh. есть эта разметка, вот, что соблюдать дистанцию. И, в принципе, вот были довольно-таки свободные. Ну или, я говорю, или мне так везло. Ну вот точно их сейчас битком, как было раньше, не на Выполняют. Подтверждаю, тоже летал и Skype, и Turkish Airlines, и другими компаниями, всегда э, сотрудники непосредственно э, службы наземной, они именно ограничивают ход. То есть они сейчас людей запускают, а остальные mm -hmm. просто подождать и быстренько подходит второй вот автобус. Второй, Поэтому да. не набивают. Да. да, и кстати, вот что важное, летим-то в Египет, а в Египет сейчас нужны тесты, и мы-то о них вот тоже говорили, mm -hmm. что расскажем, mm -hmm. да, и как раз вот важная такая тема, потому что как раз, когда вы э, в самолете, вам будут выдавать э, карты, здоровья и миграционную карту В принципе мы в нашем агентстве это выдаем заранее вот но тем не менее то есть э, нет миграционную уже непосредственно в аэропорту они выдают карту здоровья и э, и спрашивают, кто сдавал тест заранее. Если вы сдавали тест заранее, то есть вы выходите с самолета, те, кто не сдавали тест, остаются и выходят, ну как бы идут на трансфер отдельным автобусом. Ну кстати, мне кажется, что могут быть сейчас изменения. Почему? Потому что в тот день Шармашей, когда мы прилетали, мы пошли, ну как бы вот первые, отвезли их отдельно, и буквально вот перед этим, кстати, ездил тоже мой менеджер, и как раз вот была такая же процедура. Но потом мы все встретились на паспортном контроле, они не сдали еще тесты и забирали свой банк потому что изменили место сдачи теста по прилету а, вот кто возможно не знает я только уже начала дальше идти то есть, есть вариант сдать тест заранее в украине стоимость теста в зависимости от а, лаборатории есть и 800 там 700 с копейками по-моему 750 гривен есть полторы тысячи есть 1800 две с половиной у кого какая есть возможность какой лаборатории ближе это сделать вот, потому что у нас один офис в киеве как бы в киеве больше выбор с белой церкви нужно приезжать но тем не менее да то есть, вспоминаем не расстраиваемся, вспоминаем, как мы раньше приезжали оформлять визы, да, не так это давно, по-моему, года три, как это было, мы все приезжали, стояли в очереди, собирали пакет документов, и такое было целое мероприятие, начинаем готовиться заранее. Сейчас то же самое, но по хорошему делу, проверяем, можно сказать, свое здоровье в сегодняшних, дополнительно, кстати, вот еще вариант, что ты себе и проверяешь, да, вот так бы себе, ну, как бы там, не знаю, ходил на работу, домой и не проверял, а так ты еще и себе Скажи, проверял. пожалуйста, да. это должны быть сертифицированные или любые лаборатории, за сколько до через сколько они обычно выдают тебе уже результаты теста, успеешь ли ты нарезать, за сколько лучше сделать это? Да, кстати, тоже надо уточнять, потому что разные лаборатории. Вот у нас есть лаборатория в Белой Церкви, она не успевает сделать, получается, поэтому все ездят именно в Киев. Тоже нужно, ну как бы вот та, по-моему, которая за 800 гривен, они анонсируют то, что если вы с самого утра сдадите, то к вечеру у вас уже будут результаты, получается. Уточняйте, работаете ли на выходных, выдают ли результаты, потому что не все принимать, в субботу принимать, воскресенье, по-моему, никто не выдает результаты. Но есть еще лаборатория непосредственно в аэропорту. Мы хотели Шар в шарм и у нас есть на втором этаже. То есть, если твой турист, если вы, дорогие э, зрители, хотите улететь по горячим путевкам завтра и уже получается физически, вы не успеваете сделать тест, то, Елена, ты можешь забронировать тур, принять оплату, выдать документы, и человек летит и уже проходит его непосредственно по прилету, по прилету. в Египет. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос у меня был. Стоимость. Как осуществляется компенсация за, э, за тест, тест. Кто, угу. кто ее компенсирует, в каком моменте и возвращают ли или ее отчитают, от, отнимают от угу. суммы, как угу. это происходит? Угу сразу хочу сказать, что стоимость по прилету это 30 долларов, занимает где-то в среднем процедура час-полтора, компенсирует, не компенсирует. Вот здесь информация меняется, как, знаешь, как у нас это красная-зеленая зона, вот это вот все. То есть это на момент уже бронирования и на момент туроператора зависит. То есть кто-то компенсирует, кто-то перестал компенсировать, кто-то компенсирует уже по прилету. То есть ваш агент пишет заявку, по-моему, 800 гривен идет компенсация. Ну, то есть, или вот кто-то, Компенсирует только если вы сдаете в Украине, а не по прилету. Почему? Потому что, в принципе, мы всем рекомендуем сдавать тесты заранее в Украине, чтобы вы уже ехали, точно знали, что у вас все в порядке. Это раз. Во-вторых, но ну, все-таки мы едем в Египет, и вот, ну не знаю, есть такое мнение, не знаю, можно ли это говорить, да, в эфире, но тем не менее, что все-таки э, есть какая-то погрешность, что не так там все как-то делают качественно, то есть, да, потом э, туристы и не сдавали тесты, к ним пришли, сказали, что у них позитивный тест, и благо, что, да, было. Доказательства, так мы же сдавали в Украине. В общем, что-то перепутали. Вот. Поэтому, угу. конечно, если у вас есть возможность, вы бронируете там не на завтра э, вылет, а есть возможность сдать заранее, сдавайте лучше тесты заранее, едьте себе спокойно, как бы, да, вот уже. И кстати, в таком варианте вы можете взять себе индивидуальный трансфер или даже такси и никого не ждать. Пока все, кто-то, ну вот, например, с вашего автобуса будут еще сдавать тесты, вы себе прямиком уже можете. В отельчик, в ресторан. Да, да. То есть никого не ждете и. Ну, Скажи, возможно. пожалуйста, в каком виде? я слышал массу бреда, что должен быть перевод, должен быть цветная печать, должен быть нотариально заверенный этот результат. В каком виде подаются результаты тестов на египетской стороне? уже? Смотри, идеально, идеально, чтобы это было, конечно, оригинал с печатью. Но честно, вот я тоже не успевала как бы распечатать. Вот, то есть у меня был не с мокрой печатью, а вот именно фотокопия. Э, да фотокопия, то есть э, распечатанный. Вот в принципе они самое главное обращают внимание, смотрят, что э, ну негативный тест. То есть в принципе я даже видела несколько людей, которые Спорт, в телефоне то есть на английском, идет. На английском uh -huh. обязательно. То есть у нас прям вот было написано на украинском и ниже сразу же перевод mm -hmm. вот на, на английском mm -hmm. да вот э, по-моему один или два человека даже видела что в телефоне показывают, но в принципе лучше чтобы все-таки был бумажный вариант и идеально с печатью, но если нет там, не успеваете по времени то да ну и с другой стороны вот реально особенно сейчас такие классные цены по египту то есть и, э, да и все-таки ловите тоже момент если вот не успеваете а цены классные ну значит такой вариант наши коллеги тоже сдавали по прилету э, и моя, мой менеджер тоже сдавал по прилету потому что бронировали ближайшие даты вот, пользовались этим, и, в принципе, тоже так может быть. Кстати, не пугайтесь, если вам результаты тестов не приходят, если не приходят, значит, все хорошо, то есть оповещают, если, не дай бог, что-то плохо, если все хорошо, вы отдыхаете, и даже забыли о том, что вы сдавали тесты. Что, я думаю, будем переходить мы уже непосредственно к тому, к изменениям, какие ждут вас в отеле, это будет в следующем блоке, оставайтесь с нами, и совсем скоро встретимся.